Сейчас немножко занят другими делами, поэтому просил сказать как бы то, что я хотел сказать. Я просто на улице, меня нормально слышно, да, без шумов? Да, Виль, хорошо слышно, все нормально, видно хорошо. Что... Всем доброе утро, рад всех вас видеть, рад приветствовать. Благодарю, что пригласили меня на эту конференцию сегодня рассказать, поделиться с вами некоторыми моментами. Первое, о чем я хотел сказать, потому что у нас как бы все-таки конференция TLC, я не буду рассказывать долго свою историю, уже много раз ее рассказывал, я, в отличие от Саши, не работал в 28 компаниях сетевого маркетинга, я работал только в шести, три из которых закрылись вообще, одна из которых перестала существовать в Израиле, и вот осталось две да, предыдущие, которые, в которых я работал, это Гербалаев, самая длинная моя история была с Гербалайфом. я работал практически 6 шесть лет, Работал достаточно успешно с точки зрения финансов, с точки зрения кейера нет, потому что люди там за 6 лет добивались гораздо высоких э, ступеней, меня интересовались на деньги, поэтому я там продавал, то есть на сетевой маркетинг, и не только продажи, э, нужно еще учить людей делать бизнес. А, э, вторая компания, с вот, которой я сотрудничал до компании э, TLC, это была компания GNS, причем туда попала совершенно случайно, мне совершенно не интересовал там бизнес, я не собирался заниматься сетевой маркетингом, мне нужна была косметика. Я вспомнил, это обучительная история, у да? вас должно быть везде написано, чем вы занимаетесь. Когда я искал косметику в Джинес, я вспомнил, что Акива занимается косметикой в GNS. я зашел к нему в профилю социальной сети, у него там, естественно, была ссылка на его сайт, и я зашел по этой ссылке и купил косметику, а утром он просыпался, а, ну, естественно, мне уже подешевле было, подешевле стать дистрибьютором там просыпается, а у него новый дистрибьютор. Он мне звонит, говорит, ты что, говорит, собрался? Я говорю, нет, ну косметику покупать буду. Но э, в результате там, пытался делать какой-то бизнес безуспешно. Ну, я вообще и не, не собирался не заниматься. Но знаете, потом как бы смотришь, читаешь всякие письма, которые присылает компания. И компания говорит, э, смотри, у нас есть промоушены, у нас есть поиски, у нас есть то, другое, третье. И ты начинаешь думать, ты можешь поехать на какой-нибудь поезд. Ты начинаешь думать, чтобы поехать на поезд, то нужно какое-то MLM начать делать. Да? Эм, понял, что заработать там было невозможно по одной простой причине. Маркетинг-план тяжелый, э, вход дорогой. Долго нужно было людей уговаривать, потому что действительно нужно куда-то вписаться, вот, на что-то подписаться. И поэтому я в один прекрасный день просто позвонил Акиви и сказал, слушай, давай так, э, кто из нас первый найдет, другую компанию, в которой можно себе зарабатывать деньги, тут поделиться этой информацией. Ну, так получилось, что Акива нашел первый, знакомый меня с видеороликом Александра Потапова. Я его посмотрел, пообщался с Александром. Ну, это было вот 1-2 мая прошлого года, 5 мая прошлого года я стал партнером компании TLC. На сегодняшний день являюсь партнером компании TLC в ранге «Восходящая звезда». И... Хочу немножко поговорить о том, что в принципе нужно делать для того, чтобы как бы, в сетевом маркетинге чего-то добиться. Я не добился еще там, выдающихся результатов, сразу говорю, что я говорю с той точки зрения, которую я э, вижу сейчас. Возможно, когда я поднимусь на следующий ранг, я буду видеть это по-другому. Но э, смысл того, что происходит, он следующий. Сетевой маркетинг – это не только продажи. Конечно, продажи это классно, продажа – это то, что приносит нам деньги здесь и сейчас. Но это совсем не, не то, ради чего люди приходят в эту, в эту индустрию. Люди приходят сюда в первую очередь для того, чтобы решить свои насущные проблемы. То есть большинство людей, которые приходят в свой маркетинг, я говорю про подавляющее большинство, это люди, которые пришли для того, чтобы заработать себе, там, скажем, 200-40 долларов в месяц. И таких людей – подавляющее большинство. Но! Не устану повторять, что отличие человека зарабатывающего, сейчас неважно сколько зарабатывающего, да, от человека, которого не зарабатывает денег, в том, что зарабатывающие деньги – это всегда профессионал. Профессионал вам платит деньги. Дилетанты в основном про деньги разговаривают, причем в основном про чужие. И если вы хотите действительно добиться каких-то успехов в этом бизнесе, вам нужно стать профессионалом. Теперь, знаете, как в Библии написано, как слышать если нет проповедующих да? то есть здесь то же самое если вас некому учить то вы профессионалом не станете невозможно стать профессионалом на собственном опыте это уже не то время ну то есть может быть там 200 как-то стать профессионалом на собственном опыте сегодня уже нет это нереально потому что мы движемся в таком быстром мире на таких скоростях что Сегодня то, что вы учите, завтра может стать неактуальным. Поэтому сетевой маркетинг, во-первых, это уникальная платформа, в которой вы можете одновременно, находясь у себя дома, включив какой-то там Zoom, Telegram или еще что-нибудь, учиться параллельно у людей с, со всех континентов. Вот недавно была игра, у нас, которая называлась «Рекрутинг-игра», там Саша занял первое место по продажам, но ну, я, честно говоря, не сомневался, как бы это… Ну, было бы удивительно, если бы это было по-другому, поэтому как бы я и не стремился туда даже, мне, мне не надо было, мне нужно было по-другому подтянуть свои таланты и, и дары, поэтому я этой командой восхищен, почему? Потому что там были люди с разных стран, там были люди на разных уровнях в компании, были только что те, кто начали вот, буквально два дня назад, те, кто уже достигли ранга директора, те, кто достигли ранга исполнительного директора. И все эти люди одновременно делились своим опытом работы. И у каждого можно взять что-то свое. И если сегодня что-то уже не актуально в моей стране или в моем городе, возможно, я могу взять что-то, что актуально, там, скажем, в другом городе. И поэтому всегда, ВМЛН, слушайте, слушайте, слушайте тренинги, не переставая. Бывайте на всех тренингах, даже если вы физически там быть не можете, а так получается, что я не могу быть физически на всех тренингах, я слушаю их запись. Потому что это единственный источник получения актуальной информации прямо сейчас. Но вы знаете, да, что знания, они сами себе не сила. Вот такой вот нам ну, внушили информацию. Знание – сила. Знание – это не сила. Знание – это база для силы, потенциал силы. Сила, она в применении. И сегодня уже, вот, может быть, для кого-то просто удивительно, но высшее образование уже потеряло свою актуальность, кроме фундаментальных наук. Понятно, что если человек изучает медицину, там, скажем, физику, химию, его образование, естественно, будет иметь значение всегда. Но вот если человек изучает, например, экономику, или он изучает финансы и так далее, его образование, может быть, даже вот он сегодня начал учиться, а уже завтра его знания не актуальны. Почему? Потому что мир развивается, все растет, все изменяется. И мы тоже отдаем себе отчет в том, что в нашем бизнесе тоже все изменяется. Поэтому, особенно сейчас я говорю тем, кто, как я, не занимается маркетингом на полную занятость. 60% моего времени – это служение церкви. Я пастор церкви в Израиле, и это занимает колоссальное количество времени, потому что, слава Богу, Господь предлагает спасаемость, церковь растет, и всем нужно уделить внимание. Это поездки от одной семьи к другой, это встречи с людьми. И э, поэтому, естественно, у меня нет времени заниматься социальным маркетингом, к сожалению, на полную ставку. Ну еще раз говорю, к сожалению, это потому что просто, если бы я занимался чуть-чуть побольше, может быть, человек долго, бы чуть-чуть побольше. Но всему свое время. Этот бизнес у меня как ответ, этот господ, это я могу гарантировать вам точно, потому что я молился об этом, я получил окончательный ответ и я вижу, что здесь есть благо Божье, есть благословение, потому что есть плоды э, у, у этого э, бизнеса именно потому что здесь Бог все делает. Я как бы, ну, я не говорю, что я там прямо сейчас из кожи вон и, и что-то тут делаю, нет. Это э, Господь, знаете, говорят, коня готовят на день битвы, а победа от Господа. Я как бы, стараюсь делать максимально, что от меня зависит, а побеждает в любом случае Господь. И вот те, кто сейчас занимается с бизнесом на, на, на частичную занятость, я вам говорю э, первое правило. Если вы хотите, чтобы в вашем э, бизнесе наступили времена, когда вы будете пожинать вклады с радостью, вам необходимо срочно сесть и пересмотреть свои приоритеты. Потому что многие люди пытаются делать бизнес в сетевом маркетинге на том же уровне мышления, в котором они были до сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг – это совсем другое. Это не просто работа или бизнес, на который вы ходите. Сетевой маркетинг – это, э, это всего-навсего э, образ жизни, который мы применяем на себя, примеряем на себя и пытаемся в нем жить. Но жить, выжить в этом сетевом маркетинге, вот какой мы на себя примеряем, может только в одном случае, если мы каждый день вкладываем максимальное количество усилий, ну, поскольку, насколько это возможно, да, у кого-то 2 часа в день, у кого-то 3, у кого-то 5, у кого-то 10, у кого-то целый день, максимальное количество усилий вкладываем, предлагаем к тому, чтобы стать профессионалом. Вот запишите себе эту фразу, потому что она когда-то мне очень много лет поменяла вообще, в принципе, образ мышления. Для того, чтобы зарабатывать деньги, неважно где, будете ли вы зарабатывать деньги в продажах тортиков или в установке холодильного оборудования, или, я не знаю, там, откройте свой супермаркет, или занимайтесь вы Вы должны каждый день стараться стать максимально профессиональным в решении проблем других людей с помощью того, что вы продаете. Я повторю, вы должны стать максимально профессиональным человеком, в решении проблем других людей с помощью тех продуктов, которые вы продаете. И вот если вы этому уделите достаточно времени, да, поначалу это будет, может быть, переносить вам меньше денег, но потом это даст свои плоды. Это все равно, что представьте себе, что если вы поступили э, в медицинский институт, скажем, или, там юридический факультет, и вы э, хотите с первого курса или с первого там дня учеба зарабатывать деньги как, как адвокат или как врач, не получится у вас это сделать. Вы должны потратить какое-то время потому что мы нам платят только за ту ценность которую мы представляем относительно рынка э -э приобрести эту ценность берет некоторое время но платят нам все равно не за то время которое мы, э -э потратили на а за ценность которую мы приносим на этот рынок поэтому уделите достаточно времени чтобы стать профессионалом в решении проблем других людей с помощью продуктов которые вы продаете и тогда у вас не будет проблем заработать деньги что на продаже что на обучение других людей на продвижении на промоушен и так далее второе э, э, на то что я хочу чтобы вы обратили внимание возможно вы долго будете работать или вы уже где-то работали но вот те кто преуспели не дадут мне сейчас так сказать соврать э, вы подтвердите наверное, мои слова лайками да, э, в чате я чат не вижу с мобильного телефона но вы наверное, подтвердите лайками в чате что независимо от того сколько раз вы сменили бизнес скажем, одну компанию на другую, это не говорит о том, что вы неуспешны, это говорит о том, что вы ищете лучшего. И в процессе поиска лучшего вокруг вас формируется команда единомышленников. Когда вокруг вас формируется команда единомышленников, неважно, чем вы будете заниматься, если они с вами идут, они пойдут с вами туда, где вы видите, что что-то происходит лучше. Это называется идти за лидером, быть в команде. Люди идут за теми, кто уверен в том, куда он идет. И неважно, сколько раз он поменяет свою тактику. Главное, чтобы у него не менялась цель. Наша цель – это наше благополучие и благополучие тех, кого мы пригласили в этот бизнес. И если мы придерживаемся этой цели, переходя из ранга в ранг, из, из, из уровня доходов в уровень доходов, то команда продолжает с нами идти. И вот здесь очень важный момент. Когда вы строите команду, нужно отдавать себе отчет в том, что неважно, Сколько э, в вашей команде людей, их может быть 5, 10, 15, и неважно, с какой скоростью они продвигаются с вами, потому что в прошлом, скажем, бизнесе они могли продвигаться, продвигаться с колоссальной скоростью, на мотив, да? а в этом бизнесе, в который вы сейчас пришли, вот в Киевске в частности, они могут продвигаться достаточно медленно, неважно, с какой скоростью они продвигаются, главное, что вы всегда можете найти в них поддержку, и они всегда будут рассчитывать на поддержку от вас. И эта команда будет сопровождать вас всегда и везде, на какой бы уровень вы не вышли. Э, потому что ваша задача поддерживать их и продвигать, а их задача помогать вам. Это закон фонтана, но ну, мы о нем как-то уже подробно разговаривали, поэтому повторять не буду. И помните, что не каждый человек, которого вы приглашаете в бизнес, должен стать членом вашей команды. Человек может с вами работать годами, э, он даже может переходить с вами из, из, из бизнеса в бизнес переходить от уровня к уровню, но он не обязательно должен быть членом вашей команды, потому что команда – это люди, которые разделяют одно и то же видение, одни и те же ценности. И преимущество TLC в данном случае в том, что ценности компании так или иначе разделяют все. Может быть, кто-то разделяет все семь ценностей, кто-то разделяет шесть ценностей, а седьмую еще пока не понимает. Но в разделении понятия ценности оно делится на этап. Каждый человек осуществляет это в определенный этап в своей жизни. Поэтому просто старайтесь формировать вокруг себя людей, которые идут с вами к вашим целям, которые вы поставили не только для себя. То есть в данном случае мы же не по головам, мы идем вместе с людьми, мы идем далеко и надолго. И э, когда мы э, рассчитываем на тех людей, с которыми мы идем, мы должны рассчитывать и на то, что мы им должны будем помочь в свой момент, когда они, когда они в этом будут нуждаться. Э, но не, не каждый из них пойдет с вашей скоростью, имейте это в виду, и вам иногда придется кого-то подождать вам иногда кого-то придется подтолкнуть, вам иногда за кого-то придется принять решение и сказать ему, знаешь что, потом разберемся, пошли сейчас. То есть вы должны быть уверены в том, что вы делаете. Как вы можете быть уверены в том, что вы делаете? Вы должны ставить себе глобальные цели, но действовать локально. Что я имею в виду? Например, вы поставили себе цель в Дубай. Вы думаете, что вы туда не успеваете. Это обман. Вы успеваете, у вас еще есть две недели. В принципе, вы можете за один день... Закрыть квалифицироваться на Дубай. Было бы желание. Для этого вам нужно просто обратиться в нужное время к нужным людям и предложить им какие-то нужные вещи для них, выгодные для них, которые одновременно будут выгодны для вас. Не ищите только свои выгоды, ищите всегда выгоды других людей. Даже если вы чувствуете, что вы сейчас им предлагаете что-то очень выгодное, но сами на этом не зарабатываете, посмотрите, насколько вас в цели. Иногда бывает, что мы ставим перед собой цели и думаем, что это всегда финансы. И если эти финансы к нам не приходят, то мы не, зар... не... не идем в своей цели. Это не так. Мы закладываем иногда фундамент. Для того, чтобы поставить, построить большой небоскреб, нужно сначала очень сильно углубиться в землю. И чем выше вы собираетесь строить небоскреб, тем глубже в землю придется углубиться. И... Поэтому, когда вы ставите цели перед командой, перед собой, ставьте их глобальными. Но вы должны помнить одно правило. Есть такое понятие, как искусство маленьких шагов. Вы не можете съесть слона целиком. Слона едят по кусочкам. Поэтому, когда вы ставите глобальную цель, разбейте ее на этапы, которые любой человек может пройти. Каждый со своей скоростью и так далее, но любой человек может пройти. И когда вы будете проходить эти этапы, не забывайте и себя, и людей награждать, поощрять, валить. Потому что самое ценное, что человек хочет получить от работы с кем-то или от общения с кем-то, это признание. Даже не столько деньги, не столько награды, не столько там, не знаю, там, славы, просто признание, что вот добились цели, и похвалите их за это, наградите их. TLC есть потрясающий инструмент, это флайеры, которые мы публиковываем в разных социальных сетях. Это один из видов признания, который человеку приятен. Поэтому, когда вы приглашаете людей в такой бизнес, вам никогда не стыдно сказать, что тебя свои достижения здесь признают, неважно, какие это достижения. Большинство людей даже никто никогда не признавал за то, что они научились читать и написать. А Здесь просто то, что они приняли решение стать членом команды TLC, их наградили за это, признали. И продолжают дальше делать на каждом уровне. Поэтому, вот если подытожить все, о чем я хотел сказать и почему TLC, я увидел здесь воплощение того, что я всегда пытался создать сам в своих командах. А я занимался не только сфотографическим маркетингом, у меня было рекламное агентство, у меня есть коучинговый бизнес с 2005 года, не прекращая, работает по сей день я всегда пытался создать именно какую-то систему, которая будет двигать людей, независимо от того, нахожусь я в ней или не нахожусь я в ней. И вот, когда я пришел в TLC, а я до этого работал в компании в маркетинге, я знаю, как это все происходит, но не было такого конгломерата вот всех этих вещей, о которых я говорил, и даже есть еще больше, я просто я сейчас могу говорить из-за того, что есть длится времени, но когда есть конгломерат этих вот вещей, которые действительно продвигают вас, развивают вас, Развивают ваших людей, помогают вам создать команду, помогают вам объединиться вокруг одних и таких же ценностей, одних и тех же целей, идти к достижению этих целей, каждый в своем, в своем темпе, и при этом никто никого не понукает. Ну, ты что, долго тебя ждать? Нет, здесь каждый двигается в своем темпе, и все достигают вместе. И вот это вот как раз то самое э, слово, которое называется на английском team, да, T-E-A-M, э, это together everyone achieves more, то есть вместе каждый достигает достигает больше. И э, вот это все слилось в одной компании TLC, в которую я пришел сегодня, ну, сегодня почти 10, 10 месяцев назад. И я благодарю Господа за то, что я действительно здесь, потому что здесь меня окружают люди, с которыми мы мыслим одинаково, с которыми мы движемся одинаково, мы идем все в одном направлении. И вы знаете, э, самым, наверное, таким большим свидетельством того, что это так, была наша, была наша встреча в Киеве. Вот многие из нас, ну, я бы сказал, даже подавляющее большинство из нас, встретились в первый раз, увидели своих наставников, своих партнеров. Первый раз в Киеве. Ну вот мы в Киеве, там есть люди, которые в Москве. И вот такое впечатление было, что мы вообще вот, ну, знакомы уже тысячу лет, наверное. Такое не бывает просто так. Вот взяли на месте, коллеги под, под цеху собрались, и как будто мы ну, вообще ну, друзья, там, я не знаю, просто расстались на некоторое время. И это было еще одно подтверждение тому, что на самом деле это великая ценность иметь общение с единомышленниками, вот в такой группе людей, которые движутся к, один, к одним или другой цели. Поэтому, если у вас еще есть какие-то сомнения по поводу того, в правильной либо команде, просто приезжайте на следующее мероприятие. У нас есть презентация Варлама в Петербурге, у нас есть мероприятие в Москве, на котором я буду сложить помощь 31 числа мы с Юлей Кюленином, директором компании TLC, проведем вместе тренинг для менеджеров, лидерский тренинг и тренинг для партнеров. И вы должны совершенно бесплатно побывать и получить те знания, которые есть у меня и у Юлия, тоже предприниматель с очень большим стажем, поэтому просто приезжайте на такое мероприятие и убедитесь в том, что вы в правильном месте, в правильное время, с нужными людьми, с нужной компанией. С, нужным, с нужной администрацией и управлением компании, с правильным продуктом. А самое главное, это правильный вы, какой вы есть. Но ни одна компания сетевого маркетинга не даст вам остаться такой, какой вы есть. Она будет вас э, мотивировать к тому, чтобы вы меняли свой подход к жизни, свой образ мышления, свои модели поведения. Таким образом вы поменяете свой характер, и поменяете свою судьбу. Я напомню гениальную фразу, что если вы родились э, в семье, Э, ну, бедных людей, то это не ваша проблема, ну, то есть не ваша ошибка, вы этом не виноваты. Но вот если вы умрете, будучи главой бедной семьи, это полностью ваша ответственность. Станьте первым миллионером в вашей семье и в вашем роду. Спасибо вам за внимание, я надеюсь, что то, что я рассказал кому-то повезло, я не услышали, кому-то нет, слушают записи, и что-то вы из этого возьмете для себя полезного. Спасибо большое и всего вам доброго, успехов вам хотелось. Увидимся, я надеюсь в Дубае.